Пожар в женской бане. Приезжают пожарные, смотрят. А возле бани мужик стоит, смеется. Он нам опоздали, братки, опоздали. Они ему говорят, как опоздали? Баня-то горит, глянь, дым клубнем стоит. А он им говорит, баня-то горит. А вот бабы разбежались.